Так, в Химках собрали машинку, настроили, вот на такие метризы красивые. Вот так Этот датчик включает, выключает за стол. Этот видит наполнение. Этот датчик считает. Вот так вот. Такая чудесная техника. Вот Макс она, кстати, делает скорость.